Вас не ждала, мой друг, да и не жду, Вы ровно на пол жизни опоздали, а солнце также сходит по утру, цветут цветы и серебрятся дали, Ни в вашей жизни места не нашлось, но и без вас я тоже не пропала. И мне неплохо, в общем-то, жилось, и счастья я изведала немало, а вы уже нашли свою звезду, или она по-прежнему далека. Вы из меня не выжмете слезу, Твердя о том, что вам так одиноко. Мой друг, вы выбор сделали давно, Пусть каждый за свой выбор отвечает, А наша жизнь ей жизнь, а не кино, Ее, как ролик, ты назад не отмотаешь, Не переснимешь неудачные дубы Плохих актеров, не заменишь на хороших. Вы разменяли счастье, словно рубль, И вам остался только медный крошки.